Добрый день, дорогие друзья! Сегодня продолжаем тему элемента огонь и рассмотрим такие меридианы, как тонкий кишечник и сердце. Тонкий кишечник. Начнем с него. Обращаю ваше внимание, что это тоже меридиан, который идет от кончика пальца до позвоночного столба в области шеи. Как и большинство из наших уже рассмотренных меридианов, это ручной меридиан. И он имеет прямое влияние на пищеварительную систему человека. И, конечно, этот меридиан влияет на само название, говорит, тонкий кишечник. Да? А такое состояние, как дисбактериоз, гастриты, энтериты, колиты свидетельствует о дисбалансе энергии в этом меридиане. Спаренным к нему является меридиан сердца. И эти два меридиана проходят очень близко друг от друга и относятся к одному первоэлементу огонь. Поэтому любые проблемы с сердцем, отражаются на состоянии тонкого кишечника. В свою очередь, любые отклонения в тонком кишечнике, дисбактериоз, колиты, состояние при их игнорировании рано или поздно будут запускать проблемы с сердцем и кровообращением. Вот это очень важный такой момент, потому что нам иногда кажется, что если я переживаю, если у меня щенит сердце, то это касается только сердца. И это никак не может повлиять на какие-то другие органы. Да? Имейте в виду, что вот эта тесная связь этих парных меридианов очень велика. И поэтому, если у вас постоянное какое-то качание со стулом, как в жидкий, так и в запоры, то это будет говорить о том, что будет слабить сердце. Если у вас проблемы с сердцем, то всегда будет вопрос с пищеварением. Обращаю ваше внимание, что тонкий кишечник это как раз наше э, кафе. То есть если мы приходим в кафе и заказываем себе еду, мы как ее выбираем? Мы выбираем там по меню, например, красивая картинка, интересные ингредиенты, поговорили с официантом, да. Мы, у нас нет возможности заходить на кухню и выбирать там продукты, из которых готовится то или иное блюдо, да, то есть мы как-то вот то, что выбрали, то и едим. И если вдруг нам принесли несвеже приготовленную там пищу, или ингредиенты были несвежие, или долго там стояла где-то эта пища, то мы вправе отказаться. К сожалению, тонкий кишечник не может, так же, как вы, например, в кафе отказаться от того, что вы туда уже накидали. Понимаете? И это не значит, что вы там едите какую-то прокисшую пищу. Это может быть пища, которая не полезна вам. Это может быть пища, которая не удовлетворяет тому запросу организма, который ему нужен. И полезность и неполезность пищи определяется не тем, что модно или не модно, и как это влияет на духовное развитие. Полезность и неполезность пищи определяется набором микроэлементов, которые нам необходимы. И тонкий кишечник, расщепляя до, все белки, которые туда попадают, до аминокислот, дает возможность питаться всему нашему организму. Понимаете, это как большая столовая, и туда приходит большое количество людей. В данном случае это большая столовая питает большое количество органов и напрямую сердце. И если вы туда бросаете а, то, что модно на картинке, а, то, что хочется, потому что вы получаете от этого удовольствие, но не думайте о том, что это напрямую зависит, ну, а на работоспособность вашего организма. да, Как вот рабочие пришли в столовую, они поели там щей, кашу и пошли кирпичи валить, там куда-то там поднимать. да, У них появились силы. А вот пришли ваши рабочие, там сердце, почки, печень в эту столовую, а им дали там две рисинки и один банан. Они покушали, конечно, но они так и работать будут. И здесь вопрос не в количестве употребляемой пищи, здесь вопрос сбалансированности пищи. Это очень важный аспект. Белков мы должны употреблять в полтора раза больше, чем углеводов. Это очень важно, потому что белок – это строительный наш материал, и мы все не доедаем белка, все не доедаем белка, и поэтому те строительные элементы, кирпичики, которые дает нам тонкий кишечник в качестве аминокислот, мы можем дополучить с помощью биологически активных добавок, тех уже готовых, уже очищенных, не нужно тонкому кишечнику там что-то делать, как-то там напрягаться, да, то есть готовые виды уже взять. Потому что мы знаем, что из той пищи, которую мы употребляем, уже, собственно говоря, ничего там хорошего ты и не возьмешь. И даже многие уже не привыкли есть натуральную пищу, да. От сметаны тошнит, от деревенской. Мясо воняет, если оно натуральное, да. Вот не хочешь, чтобы оно было без запаха. А настоящее мясо, оно очень душистое. Если вы ели когда-то такое настоящее мясо, которое там, например, в степях пасли или дома кормили хорошо, да, не гомогенизированным кормом, который гормонами напичкан, а вот настоящим. Ну, конечно, отличается от того, что мы покупаем в супермаркетах. И, конечно, то Г, который там продают в супермаркетах, это точно есть не хочется. Ни корочка буши, ни даже кур, которых все равно натравливают этими всеми гормонами, для того, чтобы они росли и не болели, в том числе антибиотиками. Все это яд для нашего организма. Поэтому, если у вас нет возможного доступа к здоровой пище, то лучше, конечно, добавлять витамины и аминокислоты. Потому что кишечник не может тогда ваш тонкий справиться с тем, чтобы снабдить вот этими хорошими продуктами всех ваших рабочих, да, все ваши работающие органы. Это важно понимать. В том числе, ну, даже не в том числе, а в первую очередь это сердце. Но ну, давайте теперь сделаем диагностику вашего тонкого кишечника, и вы открываете свою таблицу и очень щепетильно начинаете смотреть ваши проявления. Итак, заболевания, которые дают от нарушения, происходят от нарушения в перекосе энергии тонкого кишечника. В первую очередь это нервно-психические заболевания. У детей это может быть такого характера, что там, например, ребенок родился и он сразу, вот помните, у нас все говорили, ну, до трех месяцев тонкий, это, это даже не тонкий кишечник, а животик у ребеночка там устанавливается, поэтому он там плачет, иногда плачет до судорог, у него ручки-ножки трясутся, да, то есть вот это непорядок в тонком кишечнике, то есть не заселен нужной флорой. То есть харе это непроизвольные быстрые движения, которые возникают при различных мышечных группах. Ну, есть, например, подергивание, там бывает глаз дергается, шея дергается, нервный тик, поворот головы постоянно либо вверх, либо в сторону, да, то есть вверх, вниз, в стороны, вот так люди дергаются. Бывают подергивание рукой, то есть он не может сразу, например, взять предмет, а сначала там влево-вправо рука у него идет, а потом он только дотягивается до предмета. Диспепсия, Диспепсия. – это собирательный такой термин, но он обозначает нарушение функции пищеварения, которое возникает при недостаточном выделении пищеварительных ферментов или нерациональном питании. То есть это тошнота, рвота, запор, боль в животе. То есть вот эта вот вся петрушка, про которую я говорила – ранее да? головная боль в области виска именно в области виска это важно потому что у нас голова болит мы часто говорим там, к врачу приходит у меня болит голова и некоторые врачи даже не спрашивают а в какой области болит голова а это очень важно потому что затылочная область чаще всего это вопрос с с желчным пузырем, висок это вот как раз тонкий кишечник, а есть еще у нас лобная доля, есть у нас темечка, и все это к каждому меридиану относится. И важно, когда вы делаете, заполняете таблицу, вот это все щепетильно записывать. Да? Боль в верхней челюсти, шеи, плече, лопаточной области, руки, судороги, мышцы шеи, кривошеи, шум в ушах, снижение слуха, Отеки в области шеи и лица, боль в плече, по внутренней поверхности рук и шеи, горячие или холодные ладони, сухость во рту, язвочки на языке и полости рта, жажда, слезотечение, боли в области глаз, боли по ходу меридиана в затылке и голове. Да? То есть какая ваша задача сейчас? Что такое сухость во рту? Часто говорят, что вот сухость во рту это признак сахарного диабета. Да? Но это не всегда так, потому что сухость во рту и такой корявый такой язык на корне языка, как бы, если не смочишь, то даже глотать тяжело, он как бы прилипает к верхнему небу. Да? Вот это касается разбалансировки меридиана тонкого кишечника. То есть не просто сухость во рту, когда там кончик языка засыхает и хочется там проглазить, а вот именно обращаю ваше внимание на корень языка. И вспоминаем, что язык – это важный показатель наше окно в области элемента «огонь». Да? И вот здесь мы еще раз обращаем на это внимание, что именно язык, он сухой, корявый, как наждачкой все равно мы его натерли. Патологические проявления в органе – это боли внизу живота, которые там отдают в пах, боли в грудной клетке, в области сердца, поносы запоры, бред, меланхолия, страх, изменение окраски вокруг рта и около ушей, желто-коричневая окраска – это заболевание кишечника. Углубление, носогуб, углубленная носогубная складка – патология 12-перстной кишки. Белый кончик носа – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Удлиненная до подбородка фа-линия – предрасположенность к язве двенадцатиперстной кишки. Зона проекции тонкой кишки на лице. Узкие губы – признак слабости тонкой кишки. Ну и вот смотрите, мы еще говорим по физиогномике, что человек с тонкими губами – это жадный человек, да, то есть он жадный на что-то, на разговоры, на что-то подарить, ну, такой скаридный человек. А почему вот это проявление, да, потому что тонкий кишечник, это в первую очередь наша кухня, наше кафе, оно кормит, и если ему нечем кормить, то у нас как бы все становится заужином. понимаете, да, то есть нет вот этой широты как бы размаха, то есть мы как-то все сужаемся, Потому что тонкий кишечник, он в общем-то называется тонкий кишечник. Все становится тонким. А где тонкий, там и рвется. И в первую очередь здесь сердце. Если у нас недостаток энергии? Это отечность в области нижней челюсти, звон в ушах, боли в области пупка, шеи, шум. А еще раз, там звон в ушах, тут шум в ушах. Снижение слуха, похудение. Тошнота, рвота, понос, слабость конечностей, ощущение холода в них, тупая боль в животе, как при ушибе, булькающие звуки в нижней части живота, диарея, обычно возникающая сразу после еды, холодные конечности. Симптомы избыточности – боли в области шеи, затылка, висков, звон в ушах, боли в области пупка. Обращаю ваше внимание, что недостаточность и избыточность здесь идет как «звон в ушах», Поэтому вам важно отличить, какие еще у вас есть как бы, проявления для того, чтобы точно взять себе какой-то плюсик в какую-то колонку. Да, либо избыточность, либо недостаточность энергии. Ну и симптом избыточности – это человек не отличает хорошего от плохого. Психология. Поставили, значит, себе в таблицу ваши проявления по телу. Теперь к этим проявлениям по телу вы обязаны написать, что является причиной того, что эти проявления у вас есть. И если вы не находите никаких психологических признаков у себя для проявления тех или иных признаков на теле, то вы это вычеркиваете. Значит, это не от тонкого кишечника. А тонкий кишечник – это энергия судьбы, личной кармы и цикличности событий. И эта энергия отвечает за цикличность нашей жизни. Поскольку мы сами являемся вот этим двигателем колеса судьбы, то если мы хотим испытывать судьбу на удачу, рисковать, играть нашей жизнью, то мы можем быть наверху фортуны. Удачливые, а может быть и неудачливые. Главное понять, что всему этому есть причина, личная карма. Сильная дисгармония здесь может быть, это энергетические потребности, запросы, или же другая. Сильная дисгармония здесь может быть как эгоцентрические потребности и запросы, или же другая дисгармония, мы можем не осознавать свои потребности и жить себя, удовлетворяя чужие потребности. Если энергия правого канала тонкого кишечника находится в норме, это означает, что человек осознает свои потребности, идет к ним, крутит свое колесо. Если энергия правого канала находится выше нормы, то это значит, что человек завышает свои потребности, хочет больше этого, выражается в сильном эгоцентризме. И если энергия в левом канале находится выше нормы, то в данный момент судьба устраивает человеку испытания и нагружает его чужими судьбами который ему приходится переваривать, проживать. Он больше вынужден сейчас удовлетворять чужие потребности. Правый левый канал – это правая и левая рука, чтобы вы не путались. Эгоцентризм. Высказывание недовольства жизнью, желание изменить свою жизнь, нежелание принять трудности судьбы, истеричность, желание освободиться из уст, Говорит такой человек горькими шутками, издевками и требует другой жизни, тянет энергию на себя. Смотрите на меня, любуйтесь мною. Хочет, чтобы им восхищались, аплодировали, развлекали. Плохое настроение, требование внимания к себе, драматизм, заламывание рук. там, О, боже мой, я болею, завтра умру, все давай прыгайте вы для меня. Поиск личной свободы, кислые выражение лица. Что мы с этим делаем? Вот здесь может помочь сок свежего алоэ, столовая ложка три раза в день. Ну, как бы горечь, да? касторовое масло 1 грамм на килограмм веса. Один раз в неделю, как очищающий тонкий кишечник. Но это очень важно здесь понимать, что у вас точно нет камней в желчном. Я думаю, что каждый из вас умеет пользоваться гуглом. Если вы видите, что избыток у вас есть в тонком кишечнике, то вы... Можете погуглить и увидеть рецепт, как очищать с помощью касторового масла, какая идет подготовка до, что делать во время и что кушать после. Я такую вещь проделывала несколько лет к ряду, особенно по весне, когда чистила в том числе и желчный пузырь с печенью, эти два меридиана. И хочу сказать, что это несложно. И это действительно дает очень хороший эффект в качестве уравновешивания энергии эгоцентризма и истеричности. Из эфирных масел здесь рекомендуется ромашка и тимьян. Меридиан сердца. Ну, понятное дело, что этот меридиан отвечает за работу сердца. Если вы видите в красном пунктиром обозначен меридиан, то чуть-чуть доведя по низу груди, который обозначен на рисунке, у нас получится как раз то пресловутое сердечко, которое мы все так любим посылать и рассылать в виде лайков. Понятное дело, что у нас уже сложилось стойкое понимание, что это сердечко, которое на груди, оно как раз и отвечает за любовь и душевное состояние. Я хотела бы здесь уточнить, что любовь и душевное состояние здесь в целом элемент огонь несет не как любовь к себе, а как любовь к миру. Вспоминаю. Наш тройной обогреватель, который говорит о собственных желаниях и о служении людям. То есть вот это равновесие, да? что я не проявляю себя через любовь к другим, заботу о других, а я понимаю, что я себя люблю, и если я делаю что-то для других, то я это делаю не с позиции «надо», а с позиции «хочу», потому что мне так велит моя душа. Я там альтруизмом занимаюсь, благотворительностью занимаюсь, при этом ничего не ожидаю взамен. Энергетический путь меридиана сердца проходит по внутренней стороне поверхности руки, опять же, да, то есть мы руку, грубо говоря, со всех сторон опутали этими меридианами, куда ни в попадешь в какой-то меридиан. Поэтому так важно делать меридиан шейно-воротниковой зоне, потому что там скопище этих меридианов, и ладоней, да, то есть как внутреннюю сторону, так и внешнюю сторону. Ну и активность этого меридиана с 11 до 13 часов обычно говорят, что в период активности меридиана с 11 до 13 часов, ну допустим в 12 часов, хотя бы на 15 минут надо полежать. Потому что в этот момент времени меридиану важно спокойствие. А мы чаще всего в этот момент нервничаем на работе. Диагностика. Опять носогубная складка, да, то есть она у нас отражает работу элемента огонь, фолин. Если она двойная носогубная складка, то отражает состояние желудка и сердца. Сморщенная мочка уха, предрасположенность к инфаркту миокарда. Удлинение носогубной складки, слишком большая нагрузка на сердце. Зона онемения между подбородком и нижней губой указывает на возможность развития инфаркта миокарда. Узелки на мочке уха, перегрузка левого желудочка. Отечность нижних век с восковым оттенком указывает на сердечную недостаточность. Дополнительная складка фолин отражает патологию сердца и желудка на врожденные дефекты сердца, либо перенесенные в детстве дифтерию. Это классические признаки. Ну, здесь я два раза написал как первый и седьмой пункт, потому что это действительно очень важно. Нужно понять, какая у вас эта складка. Если, конечно, лицо уже трогал ботокс и различные золотые нити, то вы от этой диагностики сразу отказываетесь, потому что это не несет фактическую сторону того, что происходит с вашим состоянием здоровья. Недостаток ян сердца – это психическое возбуждение, повышенная потливость ладони и подошв, чрезмерное потоотделение по ночам. Недостаток ян сердца – это холодные кисти и ступни, чрезмерное потоотделение, не связанное со временем суток, эмоциональная опустошенность. Какие психологические моменты можно у себя увидеть или наоборот, слава богу, не увидеть, если у вас избыток пьян сердца? Это яркая обидчивость, эгоистическая любовь, потребности в любви и во внимании к себе. Ну, типа, знаете, как «мама, мама, ну посмотри, какой я хороший, я помыл посуду, он пришла с работы уставшая и не обратила внимания, что посуда...» вымота, и вы обиделись и на всю жизнь, и к психологу. Меня мать не любит, она не замечала меня, я не получала достаточное количество любви от матери, и поэтому я такая жестока. Нет, это избыток ян сердца. Повышенное требование любви к вниманию в себе, это вот как раз такая детская позиция, не сепарированность полноценная психологическая от в детско-родительских отношениях. И, конечно, это проецируется на отношения с другими лицами. То есть это может быть и близкий человек, и родственник, и вообще это может быть муж, дети. То есть мы вот все вот в этой обиде живем. Тяжело вот оставлять какие-то обиды. Очень много таких людей приходит на консультацию в плане детско-родительских отношений. И, конечно, вот то, что зависает человек в этих детско-родительских отношениях и обидах, что там не додала ему мать или отец, он то же самое притягивает и в свою взрослую жизнь. Потому что непроработанные детские вещи, они привлекают потом то же самое и во взрослые стези. Да? Взять, например, папа алкоголик и муж алкоголик. Я вот видела, как папа пьет, как унижает маму. Мне было стыдно за папу. Я никогда не выйду замуж за алкоголика. Бац! Выходил нормальный был. Потом через год, хоп, начинает к прикладываться. Через два года прям явный алкоголик. И ты ничего не можешь с этим сделать. И делать нужно не с тем, кто пьет, а с тем, кто не принимал отца алкоголика. Да? Каким образом ему проработать эту тему, чтобы... Принять этот алкоголизм и по-другому относиться. Поскольку душа ищет вот этого тепла и внимания, то мы как бы все время путаемся в понятиях, когда я забочусь, когда я контролирую, когда я выпячиваю свое я и когда я действительно забочусь, да. Ну то есть вот это вот такие очень запутанные клубки здесь, безусловно, нужно дело иметь с психологом, потому что очень тяжело самой все распутать. Ну, вот это вот, опять же, обида несправедливость, любви, не прощая, внимание на себя, заставляет других себя любить, острые реакции на отношения к других себе. То есть чаще всего такие люди манипулятор. И чтобы хоть как-то привлечь к себе любовь, они могут жестко играть на чувства своих родственников в качестве определения у себя какой-то жуткой болезни, которая активно, ну, Требует какой-то помощи, да, то есть вплоть до того, что человек -то заболевает каким то обездвижением или нервно-психическими болезнями, ну, то есть там, где нужна помощь, да, потому что если, например, человек теряется в ориентации, он явно нуждается в помощи. Вот, то есть это так, такой бытовой вампиризм. Ну и сердечное, конечно, давление здесь, спазм сосудов. И все, иже с ним. Если у нас избыток инсерцев, это условная любовь. Он много думает об объекте любви, то есть здесь вот такая зависимость, а как дети, а как родственники, как подруга, всех брошу побегу подругу спасать. То есть это такое, либо мы ставим человека на пьедестал, неважно там сын, дочь, муж, мама и начинаем всячески его хвалить. Да? То есть, вот, ты такой молодец, ты так много работаешь, я тебя так за это люблю, у тебя там та-та-та-та-та-та, и я поэтому тебе буду, вот, многим эти воду пить. Ну, конечно, это неплохо, потому что для отношений-то это хорошо, но не нужно заигрываться в эту часть, потому что это тоже будет относиться не очень хорошо к нашему здоровью. Да? То есть он сам, становится донором. И не нужно потом винить в том, что кто-то вампирит. Ну, То есть спрос рождает предложение. А наоборот, тоже так же работает. Если есть предложение, то на рынке найдется спрос. И поэтому вот эта надежность, заботливость, он легко прощает, он не обижается, он притягивает каких людей? Ну, Таких, у которых будет избыток ян сердечного меридиана, да, то есть здесь противоположности друг другу будут дополнять. Просто нужно понять в какой-то ипостаси, живешь, что ты хочешь, будешь ты выравнивать эти энергии или нет. Выравнивая эти энергии, мы, безусловно, будем менять партнера, потому что поменять его убеждения невозможно. Нужно просто понять, что вам придется менять партнера. А это очень сложно, потому что здесь всегда зависимые отношения. Поэтому вот такое терпило происходит по жизни. Есть мужчин, есть женщины, такие это как бы не зависит от пола. С одной стороны мы будем страдать, что нас не ценят, не любят и используют. А с другой стороны мы не можем уйти от этой зависимости. И часто такие люди идут в безответную любовь. Я влюблюсь в, там, в Брэда Питта и буду всю жизнь ему верна. А как мы будем балансировать инь-ян сердечного меридиана? Ну, недостаток ян, как и в, в во всем меридиане огонь, да, мы можем балансировать какими-то острыми специями, женшеньем или золотым там корнем эфирным маслом бергамота, грейпфрукта, лимона, мандарина, сандала, жасмина, корицы, мира, чайного дерева, эвкалипта, красное мясо с острыми специями, сами специи, черный и красный перец. Опять же, морская рыба красная, приготовленная со специями, ну то есть красный цвет, красный перец, жгучие все вот эти приправы. Все это добавляется в пищу или там в какое-то масло, а потом заправляется либо еда, либо, ну, либо приготовленная еда, либо салаты. Вот, и недостаток ян это значит, нужно перераспределить питание, исключить из своего питания земельные такие вещи, да, то есть то, что питает землю, то, что будет высасывать ян. Это каш, сладость, творог. Холодные напитки, молоко, овощные, сырые салаты, горечи. Ну и соответственно здесь дается черный перец, даже можно добавлять в чай и кофе. Но здесь вот лучше конечно эфирное масло, потому что когда перец, пьешь напиток попадает себе на язык, это неприятно. А вот когда там пол капельки черного перца на зубочистке, в чай или кофе добавляешь, это пикантное. И это, ну, можно корицу добавлять, но это жуче. Вот. Здесь активные действия, то есть побегать, потанцевать, фитнес, попотеть. Но опять же, это если у нас недостаток ян, это будет хорошо. Если недостаток инь, добавляйте пищу растительные масла, жирные масла, омега-3, омега-6, цикольный сок, Эфирное масло герани, роза, ромашки, ланка-ланка, нерли. И массаж биологически активной точки ТР-3. Ссылочка тут есть, можете посмотреть, как его делать. Задание. Значит, нам нужно продолжать заполнять свою таблицу. И в этом задании, когда вы продолжаете заполнять свою таблицу, вы пишете и симптомы распланировки своего элемента, и анализ характера, да, то есть вам нужно как тело, так и характер, это очень важно. Ну и если вы поняли, что прям как, а конкретно что-то разбалансировано, можете написать программу балансировки этих меридианов, что вам нужно есть. То есть добавить еще один столбик в свою таблицу, где вы пишете, как они регулируются. И после того, как вы увидите, что на самом деле вас сильно беспокоит, вы будете выбирать ту или иную стратегию повышения или понижения энергии в том или ином Неридиане. Вот собственно все, что сегодня я хотела вам сказать.